первая часть моего плана по переезду в Корею. Моя пижама. Это, собственно, моя школа. Так, видео, что у меня в сумке. Так, иду фотографироваться на загранпаспорт. Первая часть моего плана по переезду в Корею. Вот на 10 лет привет очень неловко записывает себя потому что я обычно такой формат еще не пробовала не делала точнее и собственно я пишу дневник. Пишу я его не всегда, только тогда, когда у меня какая-то мысль постоянно крутится. И вот чтобы она не крутилась во время учебы, я ее, собственно, и записываю. Или когда я строю какие-то планы, или может это беспокоит. Ну и, собственно, здесь можете посмотреть, как я страдаю над заданием 54 из раздела «Письмо» в топик 2. Там нужно написать 700 символов, чтобы вы понимали. Вот. Вот так, в общем-то, и прошли два часа. Просто я очень долго писала, очень. Мне кажется, я где-то потеряла мысль, но я вот так записала вопрос. Что-то произошло с этой грамматикой, я ее так часто использовала. Сейчас я почему-то просто затопила и не могу вспомнить, как она. В общем, посмотрим. Сейчас я еще учу идиомы. О гад. В общем, я не буду это перезаписывать, потому что это уже третий раз. Я учу идиомы, потому что корейцы их часто используют. И вообще, интересный момент. Я когда выучила несколько, я начала их замечать в шоу в дорамах. Вот, поэтому они их используют. Ну, чаще, чем русские, это точно. А еще в топике. В тоже часто присутствует идиомы, поэтому учите идиомы, они так-то интересны. У меня сейчас будет дополнительное занятие по корейскому, вот. Я просто сейчас смотрела влог и на английском, поэтому решила, что тоже запишу. Может я какую-то часть покажу урок. Да. Ой! И! Ай, пижаму. Ой, не хватит зарядки или что-то. такое. Здравствуйте. Аньо. О, действительно. Надо мулео. Мусэмири, <웃음> 어 오늘 수업이 다섯 개 있는데 세개 <웃음> 지웠어요. 네, 네. 어그 다른 다른 사람마다 문제가 달라요. 그 세면이 아빠요. 그리고 네 한면 한면 그 그냥 코연을 보려고 가서 어, 수업을 지웠어요. 응응. 쎄뻐요. 응. 네. 응응. 네. 맞아요. 그 이렇게 한산 있으면 한국에 못 가요 <웃음> 못 가요 <웃음> 못갈수 있어. Мэй, <laughs> А это, собственно, моя школа, которую я вернулась, хотя не собиралась. -та -та. Так, видео, что у меня в сумке. Значит, первое, что я хотела бы сказать... Да, ну, вот так вот именно будем записать. Первое, что я хотела бы сказать, это все те люди, кто э, читал субтитры к предыдущим видео. Вы, наверное, знаете о том, что я собиралась бросить ходить в седжон, но как-то так получилось, что я хожу все-таки. Сейчас я, получается, поступила на восьмой учебник. Это последний, который есть в седжоне. Покажу, что у меня в сумке. Она очень тяжелая была сегодня. Так, вы готовы? Да, капитал. Но реально тяжелая? Я предпочитаю рюкзаки, первое что у меня есть, супер классный пенал, красивенький, в котором очень много разных ручек, огромная папка, в папке значит у меня блокнот, который я выигрывала на конкурсе говорений, дневник, да. Дальше. Супер классная красивая моя тетрадочка. Корейский. Вот. Дальше. Я сегодня планировала оформить 54 51 53 Но я этого не сделала, но просто брала с собой. Ну и собственно. Вот это, что мы изучали. Блин, вот, наверное, не видно. Видно? Какая у нас была грамматика. Нендеру. Мы ее знаем, просто вот как-то так получилось. Ну и собственно, iPad. Самое тяжелое, мне кажется, что у меня есть. Кубик Рубика. Пауэрбанк. Ну, пауэрбанк так-то вообще тоже тяжелый. На 20 тысяч миллиампер Реально тяжелый. Ну, в общем-то, еще обычно я беру с собой игрушку, термогрушку, но сегодня я забыла ее. Очень интересно вам было, да? В общем, подписывайтесь на канал, комментируйте. Что там еще просят люди? Лайки, ставьте лайки. Пока!